Всем здравствуйте, я просто плавно уйду. А это, это, это малая часть, это малая. Мы, этой... Мы на две недели Крыса пока, там еще одна крыса пока. Тихо, пока. Мы едем с палатками. На Да. А это остатки, которые я собрала, там в 10 раз в машине уже больше. Остатки, остатки. У меня сошли, кстати. Мы потом попозже чуть расскажем, как у нас вообще так все получилось. Мы будем ехать, я расскажу. Поехали быстрее загружаться, я потому что времени. мы застрянем в пробках. Леша немножечко бухтит, Почему? и я не знаю... А, это... потому что посмотри назад, посмотри, посмотри. Давай, давай, посмотри, я ну на голову поверни. Ну тут как бы все, там багажник тоже все. Когда-нибудь мы придем к тому, что Леша может ездить без заднего стекла И как бы мы будем заваливать под потолок Короче, нам сейчас нужно доехать до мамы У нее морозятся бутылки Потому что то, что у нас маленькая может все засунули в сумку в холодильник Потом на заправку И гоним Ехать нам, по-моему, 76 километров Через Борский мост Он, на самом деле, у нас очень такой проблематичный Он очень сильно стоит ну, я имею в виду пробки, поэтому не знаю, как будет, как мы будем все это делать. Время, во сколько мы прям уже двинемся до заправки, зач зачтем и посмотрим, сколько нам ехать. Вчера без пробок а, показывала, что ехать час сорок пять. Поэтому вот. Так что гоним. Для нас вообще это прям так получилось все неожиданно и спонтанно. Но я думаю, всю эту историю мы расскажем, наверное, уже по приезду, да? Чтобы сейчас просто не болтать. Вот. И что еще? Это первый наш раз за эти два года, что мы едем с палаткой. Мы готовились, мы очень много всего интересного купили. Если вы не видели эти два видео, там две части, переходите, смотрите. Надеюсь, я в той сторону показываю рукой. Если что, Леша меня перевернет, как обычно, ну ты делаешь. Мы по... мы в описании, да. И мы показывали, рассказывали, что мы берем сколько это все стоит, где мы это покупали, так что, если интересно, заходите. Вот. И в прошлом году мы не ездили с палатками, потому что мы были на море. Если тоже не видели, тоже заходите, смотрите, видео хорошо смотрят. Вот. Я много раз уже сказала, вот, все дела, и, и вот. Это поездка, то есть у нас сегодня пятница, мы после работы, суббота, воскресенье, воскресенье где-то часа в 4, наверное, мы поедем обратно. А, вероятнее всего будет либо 2, либо три части, потому что сегодняшние уже съемки пройдут на отмонтированном варианте минут на 30. Да? Скорее всего, то есть выпускать один видос а, на 2-3 часа, чтобы он включил себя и пятницу, субботу, воскресенье, мы не будем. Мы разделим на три дня и все-все-все подробненько расскажем, покажем. А сейчас едем до бабушки и забираем замороженный. Зашли к бабусе, собрали бутылок, сколько здесь, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 литров, плюс 5 литровка у нас в сумке-холодильнике, то есть 19, и плюс 2,033. ну короче, практически 20 литров у нас замороженной воды, вот, и нам сейчас нужно заехать на заправку, и наконец-то мы гоним, пока что показывают, что пробок практически нет, потому что в пол с мы были бы там где-то к полвосьмого в идеале бы приехать, было бы очень классно, да? Шляпаем. Пишет, что приедем в 19.06, время сейчас 17.20. Я думаю, что в полвосьмого, в принципе, мы доедем. Посмотрим, как что будет. Если будет что-то интересное, включимся, потому что забивать эфир просто дорогой, трассой не хочется, да? Вот, вот, как вот... Кстати, заметили очень сильно, что все такие нервные, все торопятся, дергаются, лезут вообще просто. Вот то есть, если в обычные дни, это есть, но это там 15-20 процентов от всех водителей. Сегодня это процентов 50, которые рвутся, он как я уже стал быстрее набухаться в деревню просто, потому что ты вроде едешь по правилам, а тут тебе хренак просто какой-то вообще не поймет откуда. и все что торопятся, всем надо быстрее на трассу выехать. Здесь доедем без приключений, все будет очень хорошо. Все, укачала. У нас одеялка здесь лежит, он на него лег и спит. почему нам вообще понравился этот поселок особенно для кемпинга потому что если я такая очень дотушная женщина я за все переживаю всего боюсь здесь что есть здесь есть магазин начинает какой-нибудь там типа пятерочки магнита красно-белого вот этого всего И здесь есть рядом полиция, вот пятерочка сейчас покажу где а нет значок пятерочки но я не вижу пятерочки ну ладно Короче, мы просто ездили, потому что я помню, что пятерочка, красно-белая, здесь есть полиция, здесь э, э, больница, и все, вот это все офигня. И то есть, мы от поселка, в принципе, недалеко, плюс здесь идет нефтепровод, прям вдоль того места, где плюс-минус мы встаем, наверное, кому-то это покажется неадекватным, нам направо Вот, и там сверху вышка, и там на вышке сидит охрана, потому что я рассказываю. А там стоит мышка с охраной, вот, и, естественно, явно охраняют нефть, а люди хотя бы с каким-то оружием это прибавляет хоть какой-то безопасности, поэтому нам очень нравится. Плюс а, не нужно думать над едой, то есть, если ты едешь сюда на большой период с палаткой, допустим, на неделю, а, ну, либо ты везешь с собой что-то там типа генератора и какого-то холодильника, либо ты не паришься и раз в два дня едешь просто в пятерочку себе за продукты. Да. поэтому... Решили приехать во второй. Мы здесь не ездили. Мы ездили через богатые дома. А здесь обычные дома. А красиво-то как вообще. Мы нашли. Ну, у нас нету лодки. Где? О, друзьяшки. Не, мне кажется, воды намного больше стало. Сейчас, погоди, Максим. Я не могу найти нефтепровод, чтобы понять, куда, чего. Нет, не было такого, мы прям вообще спокойно ходили. А Чё? А мы тут ехали. Куда? Потом там спускались где-то. Но мы не так далеко были, а -а -а! мне кажется, нет. Поехали. Ну, да, если что, вернемся сейчас. Но мне кажется, мы за этот угор не уезжали, нет? Мы через нефтепровод прям по низу проезжали, это я точно помню, помнишь? Да? И если я все правильно понимаю, то он вот. Или нет, я табличек не вижу. Сейчас мы разберемся, сейчас разберемся. Но воды так Но много, много бывает. Приехать Ой, а как нам там ехать? Поехали обратно. Поехали обратно, помнишь? Не -а. Ой, тут болото, ой я, я тебе говорю, мы ехали потом наверх Я помню, мы возвращались, я вспомню Короче, плутали мы, плутали И мы как раз набрели на эти домики Да, сами ищем, Зай да да. да, да, да, они все подряд, по-моему, шли Это вот Вон та беседка из того сруба. Вижу я ее. Да-да-да. Вон она. Вон. Ну, еще здесь какие-то а еще. Какие Они все подряд шли. Вон тоже. Короче, всех таких говорю, свои сосновые эти. Мы сначала въехали, поняли, что мы въехали туда, куда из папы, и это не туда. Вот, вот эта беседка. Да, я помню. Все, я, я прям сориентировалась. Вон они, как у них там классно, все вообще. Круто. Крой площадку как бы быстрее. Я помню. На, -на, -на, -на, -на, -на прям на... <съех> с видом каким. -то. Нет, тут классно, тут красиво. Ну, у тебя либо вот такая машина большая, либо... Ну, на легковушке ты сюда не проедешь, потому что здесь практически везде песок. Куда направо, направо, право, куда направо? Ты к людям Я заедешь? Вот Не знаю. А -а -а -а. Почему все черное? Земля. Ой. Едем вот так вот присемте и ищем заезд к реке, короче. дорога. Короче, мы куда то забрели? Вот мы сейчас думаем, сможем мы здесь? Встать? Блин, тут прям дома. Вот стало здесь. Ну, все. Да как-то а ну, меня, мне... меня вот это смущает. И смущает то, что здесь люди живут. Все, погоди, Максюха, только так... Ну, чисто теоретически к воде можно сходить. Смешно. Нет, вот, вот, вот, вот, вот, под деревьями под этими нам стать. <реклама> Холодно, побежали одеваться. Что здесь остаемся? <реклама> да я поняла для судов, что там что-то там. Ну, в принципе, мне нравится, что здесь сосенки вкусно пахнут. И вид у нас красивый будет с утра. Под, в тенечке, как ты любишь? тогда пойдемте папа доставать первую одежду сыночки надо достать сыну одежду он мерзнет все оделись практически доехали я выдохнул вообще пипец такую фигню заехали застряли несколько раз песок сырой песка очень много короче все сейчас все выгружаем и наконец заставим наш лагерь вот примерно вот здесь видок у нас вот такой прекрасный будет вот на не знаю, Сашке почему-то нравится около воды. Прям близко-близко ставить. А мне вот в такую теме, чтобы солнышко не светило с утрица, чтобы палатки не было Ой, очень жарко. Да. Наконец-то меня послушали. Здесь такая ровная полярка как раз для наших палаток. С утра просыпаемся с видом на <связь> <связь> <связь> <связь> Вот такой вот. Не, ну круто. Я считаю, что круто. Очень даже. Заценивайте. А пока что издалека неразложенный лагерь выглядит вот так. Давай, давай. я пока тут поснимаю. Ну, давай. Какой самый дом? Вот. Вон там видно. Ну, мы здесь вот... Нападет, С бугром. еще чуть-чуть. Да. Да. Ну, сейчас еще буду чуть -чуть. докапывать. а за чего, кстати? комаров вообще пикантно. куча наши, вот, все достал, стал столько сложить. ну на улице уже темно. ну не темно так уже, надо быстрее торопиться. я пока начну размещать, что куда и начну. дуги наверно. лакать, собирать. да. кусали усалили, у меня все сложить, завтра да. будет. все, давай быстрее, быстрее. Так, и что ж, спустя энное количество времени, 15, 20, Ну, пусть у меня вот прям знатно не так Капали и засунули в холодильник короче там холодильник Холодильник, ну, пока мы глазили На, езжо! Надо доставать купата с сосисками там, там плотничком, ну плотничком ну где еда? Чего? Ветрище Ветрище Так, открываем Пахните! Ты говорил, что там внутри тоже лёгко? Да так, ты помнишь что? Если... Так, нам нужно по-любому майонез. Правильно? <связывая> нам нужно по-любому 2 сосиски. Где не... они? Свети, свети, свети, ничего не видно. <связывая> Это печенюшки из дома. целый <связывая> Вообще классно, Максим. <связывая> Максим, ты? молодец. Так, большой, конечно, но они начали Это очень хорошо. Задницу кусает. закрывай. Нам еще соус сегодня готовить. А грибочки у нас где? Не знаю. Мы их не в холодильник убирали, они не влезли, ведь, да? Да. Все, Все. Все. ой, ковмаровка есть вообще ужасно. А вид красивый, е Непонятный промежуточный результат. Мы поставили палатку. Сейчас комнатку Наконец. я... Да, комнатку я тоже уже поставила. Сейчас я буду надувать матрасы. А Лёша Очень бу... сложно ночью сделать. Леша будет ставить кухню? Аккумулятор вырубился. Какой то яркий. Так, ты сейчас доделываешь вперед, правильно? Я пойду дуть матрасы вовнутрь. Да? время полуночь да ладно так всем прошло александр Владимировна я сейчас я покажу качаем машину матрас качает матрас Потом буду качать. А тебе надо помогать кухню ставить да не ты можешь засунуть эти дуги ой дуги засунуть а поставить именно поставить могу прийти, помочь поставить ее да. чтобы она встала что да да да качай давай молодец огурец. А ругались, как обычно. Да. Ч ⁇ Максим? Ты секаешь, что? А, ну ладно. Мы я разложились. У нас свет от здесь. Вот здесь, внутри. Только что до этого был везде. Мы да. Переместили просто вот это. Завтра... Правда, правда да, Завтра мы прям подробно все покажем расскажем, но... Мы сейчас мелкий дождик моросить, но мы все успели, все сделали, пойду покажу комнатушку. Сейчас. Сейчас Леша будет делать, на мангал, а я начну мариновать грибовочки, да, Да. и, наконец-то, будем отдыхать. Э, я сейчас две минуты сяду. Я растяжки эти делал. Кирпичами. Вообще просто. Я за это время сделала, убрала все, пока Леша растягивал две палатки. Часа полтора, наверное, вот Ага. Так, наша палатка. Здесь у нас шкафчик. Там все убрано разобрано, сверху какие-то важные штуки. Тут то, что завтра надо убрать, там лопата, метелка. Контейнер пустой, ненужный. Тоже всякие важные штуки. И наша комнатушка. Не знаю, видно нет. Тоже завтра, представьте, не покажем. Там ватное одеяло, ватные подушки, надувные подушки. Вот как-то... Ну, завтра, короче, это все. Вот сегодня прям такой вводный, краткий день. Там вот, блин, тоже не видно так красиво. Поэтому сейчас мы такие раскладулькиваемся, все делаем, кушаем, смотрим фильмец и радуемся жизни. Да. Дальше сейчас включимся, да? Да. Ты мара пропали. Слава богу. Сейчас будет костер! Угли будут. Мы поругались, папу чуть-чуть. Но все холосо. Или нехорошо. Да, Или плохо. Все хорошо. Тебя люблю. Я, Может, я, я игру, а не знаю, я хочу годой. Они ем мама. Я... Так, делаем все. Расскажи, да, что смотри, ты делаешь? Смотри, там все сисочки уже три есть, грибочки есть. А, мы решили попользоваться этой штукой, да все-таки. Сынсулин. Сейчас еще купатчики. И сейчас соус наш делал, Еще огурчиков нарежу. Лава сейчас достану. А я пошел пока делать. Да, еще здесь у, -у, -у. нас LTE. А это значит длинный мультик. Я уходил. Надо было терку е. Мёртвый. А <сёк> ты, да. сам ты нож держишь? Все, я погнал делать Так, включение Нанизала купатки Максюша кушает лаваши. так Нарезали огурчиков Их уже немножко похватали Замариновала грибочки Сосиски из дома Подготовила лавашек формочку Ну что мой. <сёк> Подготовила лавашек формочку Чтобы в него положить э -э, купаты и грибочки Лаваш немножко пропитался Сделала наш любимый соус там укроп не знаю как посвятить, чтобы не укроп чеснок и майонез здесь вроде более-менее убрались все сделали алёша все это время нас крутит мангал потому что он заболтался прикрутился без ножек а теперь все заново перекручивает вот а, конец то время сколько сказать о чем мы пришли разжигать углей то нет время сколько час какой ужас у тебя, маленький ребенок, и он не спит. Ну ладно, мы вчера восток уже легли, взрослый. Мы вчера восток уже легли, потому что собирались. Сделаем вид, что нам хоть чего-нибудь видно, кроме вот этих двух фонариков, которые здесь висят. По факту не Там, видно... ничего. мне кажется, будет, я тебя, люблю. тебя тоже. Вообще не видно ничего. Меня смущает, что летят искры, а здесь очень много иголочек. Не, они сразу в дурил да я могу сделать вот так взять вот это ай какая колючка и подойти вот так к себе ой вот это папа даёт страшно да, вы себя, вы да ты чего а если загорится что-нибудь да нифига не сразу Ой, наконец-то запахло вкуснотой Запахло жареным прикинь Сосисочки прикинь, прикинь, прикинь, прикинь, прикинь, ставить, когда Да А потом еще 8 купаток с чесночком И я думаю, на сегодня нам точно хватит Даже останется У -у -у -у. Мы будем длинный мультик смотреть? Да Какой? Ну, пока мы кушаем, он явно мультик захочет. И минуток 5-7 можно будет в палатке. Мы спать пойдем или не будем сразу спать? Не знаю. Ветерок такой сильный поднялся, прямо. Палатку прямо не знаю. Видно, мне прям колышек он сильный. страшно. Жарим. Иду! Мы наконец-то кушаем. Да. Максюха уже поел, сейчас уже собираемся спать. Как-то очень смутно. Включили плиту, потому что как-то что-то холодновато. <связывающие> Наложили себе купаток, грибочков, ну, всего. Ну, да, Сейчас ну, кушаем ну, и динь. идем в палатку я спать. -палатку. А я что мне э! просто... э! Мы... отдай его мне. просто э! после засыпать, работы. И, и а поэтому ну, вот так вот все таки полу полу-зомби, что А что тут портативка? Завтра будет нормальный день. Надо завтра. Давай переключаемся в завтра.